попросим Отца Бога Света, Нашей Елене многое лето, Многое лето, многое лето, Многое, многое лето. А мы попросим Отца Бога Света, Все православные многое лето, Yeah, it's good.